Фасолевый суп далтаркари – вегетарианский суп, который пришел к нам из Индии. Существует много разных видов и способов приготовления этого супа, здесь предлагается рецепт далтаркари из фасоли. Фасолевый суп далтаркари следует подавать горячим, вместе с хлебом, украсив суп зеленью и долькой лимона, в конце концов, суп должен получиться жидким, если у вас он получился густой, не переживайте, такое порой случается. В этом случае просто разбавьте его горячей водой. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. В кастрюлю налить водой, добавить лавровый лист, корицу, соли довести до кипения. Заранее замоченные бобы кинуть в кипящую воду. Когда вода закипит во второй раз, прикройте кастрюлю крышкой, но не закрывайте ее. Уменьшите огонь и варите так примерно 20 минут, периодически помешивая и снимая пену. В это время нарежьте овощи мелкими кубиками или как вам больше нравится. Вкусняшки, подписавшимся. Далее овощи закинуть в кастрюлю, добавить куркуму и масло, закрыть кастрюлю крышкой и продолжайте варить столько, сколько понадобится для того, чтобы фасоль полностью разварилась. Отдельно в сковородке растопить 2 ст ложки масла и добавить семена кумина, а также перец. Когда семена кумина станут более темными, добавьте к ним имбирь и асафетиду и жарьте чуть меньше минуты, все время перемешивая. Содержимое сковородки следует добавить в кастрюлю, затем закройте суп крышкой и варите еще около 5-7 минут на медленном огне. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты Фасоль – 200 грамм, вода – 2 литра, соль – 3 чайных ложки, без горочек, лавровый лист – 2 штуки, корица – половина чайных ложки. Куркума 1 чайная ложка. Сливочное масло 1 столовая ложка. Овощи 250 грамм. цветная капуста, морковь, картошка, кабачок. Топленое масло 1 столовая ложка. Семена кумина 1,5 чайных ложки. Имбирь половина чайных ложки. Асофетида 4 чайных ложки. Петрушка 1 столовая ложка. Лимон 8 долек. Количество порций 6-7. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Удачного дня!